Прекратится, как надоела нам война И никуда уже не скрыться Она же рядом, вот она И как же долго это длится Опять с утра и до темна Сначала думал, приснился Проход с утра и до утра И где же это все копилось И из чего И сколько горя несет она в наши сердца, и в чем причина всех раздоров, вот здесь у моего крыльца. И сколько горя, и сколько.